Каркасные дома в настоящее время приобретают все большую популярность, но в первую очередь благодаря быстроте их возведения, поскольку типовой каркасный дом площадью примерно от 120 до 150 метров квадратных возводится в среднем за 2-3 месяца, в теплый сезоны и до 4 месяцев в холодные сезоны. 80% заказов нашей компании по строительству приходится на каркасные дома. Благодаря строительству по каркасной технологии в сезон мы можем сдавать около 50 домов и больше. Обычно покупатели задумываются о покупке участка и его выборе весной. Соответственно, купив участок, они хотят въехать в дом и застать еще сезон. И только каркасный дом может дать им это. Он может быть построен, начав строительство весной, мы можем закончить его уже в летний сезон, и человек может насладиться загородной жизнью еще при солнце и прекрасной погоде. Мы возводим дом общей площадью 140 квадратных метров, жилой площадью 125 квадратных метров. Площадь кровли в данном доме составляет 125 квадратных метров. Для ее отделки заказчик выбрал финскую коллекцию «Аккорд» серого цвета. На кровлю площадью 125 квадратных метров монтаж гибкой черепицы занимает у нас не более трех дней. Для правильной эксплуатации гибкой кровли необходимо наличие нескольких факторов. Первое – укладывание подкладочных ковров по всей площади кровли. Второе – монтаж вент-зазора для вывода влаги из кровельного пирога. И третье – правильный качественный монтаж самой гибкой черепицы. Использование гибкой черепицы при монтаже на сложной кровле с большим количеством козырьков, ендов дает нам гораздо меньшее количество отходов по сравнению с металлочерепицей. Также для заказчика большой плюс использования гибкой черепицы в том, что он может выбрать из большого разнообразия фактур и цветов по сравнению с металлическими аналогами. Заказчики приходят к нам разные. Некоторые приходят уже с твердым убеждением, что им надо, и руководят сами процессом, и мы пытаемся в данном случае только следовать в их форваторе. Материал «Гибкая черепица» в последнее время уже становится хорошо знакомым нашим потребителям, хотя еще встречаются люди, которые незнакомые и задают вопросы. Мы приглашаем посетить наши строящиеся и готовые объекты, чтобы люди могли сами пощупать, посмотреть и убедиться в том, подходит ли им этот вид материала или нет. Ранее развитию гибкой кровли мешало то, что люди считали ее применение дорогостоящим. Наш опыт использования гибкой кровли показывает, что ее использование на сложных кровлях экономически более выгоден, нежели использование металла черепицы, из-за того, что при использовании металла образуется большое количество обрезков, чего мы не видим при использовании гибкой кровли. И в ряде коллекций цена за квадратный метр гибкой кровли с подготовленным основанием часто дешевле цены металла. Гибкая кровля смотрится гораздо дороже металлочерепицы, и это их от, очень устраивает. А главное, после первого дождя или града они э, поражаются, насколько тихо и комфортно находиться в доме. За долгие годы работы Шинглас мы построили ни один дом и ни один поселок. И у нас не было ни одного гарантийного случая, и мы получали только радостные восторженные отзывы наших покупателей и заказчиков. Исходя из опыта нашего использования гибкой черепицы в наших проектах, мы видим, то и в целом многие застройщики в России начинают все больше и больше использовать гибкую черепицу в своих проектах, в своих поселках. И, глядя на это, уверенно можно предположить, что процент использования именно гибкой черепицы в домах, и особенно в каркасном домостроении, будет непрерывно только расти. Принимая во внимание все свойства гибкой черепицы Шинглас, ее энергоэффективность, удобство работы с ней, ее ассортимент, ее долговечность, «Зеленый пояс Москвы» рекомендует Шинглас.